Я продолжаю путешествовать по Дагестану. Предыдущие два выпуска были посвящены Махачкале. Следующий выпуск был посвящен природным достопримечательностям. Каньоны, бархан, горы. А сейчас мы с вами отправились в древнейший город Дагестана, России и мира в целом. ирбент мы добирались из махачкалы на автомобиле расстояние 125 километров дорога идет вдоль побережья но на километраж можно не смотреть потому что практически на всем участке идет ремонт дороги и просто стоишь в пробке рассчитывайте на то что ехать придется долго и медленно Мы с вами в Дербенте, городе, который был основан задолго до Москвы и многих великих российских городов. Дербент был основан в 438 году персидской династии. Если вы никогда не слышали о Дербенте, Дербент это город, который находится в Дагестане. О Дагестане вы услышали точно. И он ни много ни мало самый древний город Российской Федерации. Кто-то говорит, что Дербенту 5000 лет, кто-то говорит, что ему 2000 лет. Каждый берет за дату начала его существования постройки, какие-то находки, раскопки. Но реально сейчас возраст города определяют по непрерывному проживанию в нем населения. Помимо того, что Дербент является самым древним городом, он еще является и самым южным городом России, находясь на границе с Азербайджаном. Дербент не всегда был российским городом. Он вошел в состав России после заключения мирного договора между Персией и Россией в 1813 году. именно этот город имеет такую долгую историю если вы посмотрите на карту сверху то можете увидеть насколько удобным было его стратегическое расположение здесь проходил торговый путь где с одной стороны у вас было каспийское море с другой стороны кавказские горы на протяжении всей своей истории город менял свое название и владельцев он был персидским арабским монгольским тимурдинским и шерванским а после этого как мы уже знаем российским Сейчас я нахожусь в древней крепости или древнем городе. Если вы хотите пройти вдоль стен по кругу, то вам придется преодолеть 3600 метров или 3 километра 600 метров. Весь маршрут по кругу у вас займет около 40 минут. Ну и, конечно, возле многих углов этих стен вам будет хотеться сфотографироваться. И чтобы вы понимали, что вам предстоит, если вы боитесь высоты, смотрите. Вот здесь высота метров 8 ширина вот этой дорожки вдоль стен около метра и она еще сужается во многих моментах приходится прям красться Нарынкала, крепость, в которой мы сейчас с вами находимся, была возведена в VI веке. Позже, в восьмом веке, в старом городе Дербента, который входит в объекты всемирного наследия ЮНЕСКО, была построена Джума-мечеть, которая является самой древней во всех странах СНГ. Нарынкала была частью оборонительной системы. В ее современном виде она была сформирована при самом могущественном царе династии Сассанидов Хасрове Анушерване Каменные стены крепости, которые мы сейчас видим, Видим, сохранились очень хорошо во многом они сейчас определяют облик старого города здесь мало декоративных элементов что говорит о его суровом древнем образе. Из крепости в город ведут 211 древних ступеней со стен крепости вы можете посмотреть на город сверху и представить каким он был в разные века а спустившись по древней лестнице в старый город вы уже сможете посмотреть на крепость снизу как когда-то это делали жители этого поселения Я упомянул про сасанидов кто это такие В третьем веке нашей эры была образована вторая персидская империя на территории современных ирака и ирана именно при их острове первом который построил дербенскую крепость государство сасанидов достигает наибольшего расцвета а теперь представьте стоя в стенах этой крепости являющейся частью России, что когда-то она была частью Персии. Именно здесь древние торговцы платили пошлину для того, чтобы проехать по торговому пути. Ну и в конце не могу не сказать о послевкусе от посещения Дербента. Из плюсов определенная его архитектура, необычные домики и плотность застройки старого города. Именно старый город очень самобытный и не похож на другие города России, в которых я был море. Да, оно есть, да, его видно из крепости, да, его здесь много, но рекомендовать его купанию я бы не стал. При большом потоке туристов, которые сейчас едут в Дагестан, на пляжах людей немного. И это в принципе легко объяснить. Хорошо оборудованные пляжи совсем необходимым найти очень сложно везде на дорогах ремонт вдоль пляжей идет стройка и в городе хаотичная застройка что в целом создает ощущение дискомфорта говорить о дербенте как и о дагестане в целом как о курортном месте с пляжным отдыхом пока очень и очень рано для меня дагестан это горы сумасшедшие виды и история